Желаешь узнать, что означает зеленый цвет? Тогда скорее смотри это короткое видео, мы расскажем тебе много всего интересного. Зеленый цвет – это совокупление двух цветов – синего и желтого, которое является символом спокойствия и мощной энергии. Он символизирует весну, юность, надежду, плодородие и процветание. По своей природе символ этого цвета — молодые ростки пшеницы. Поэтому неспроста на подсознательном уровне для каждого человека зеленый цвет означает цветущее развитие и гармонию с природой. Основные качества тех, кто любит зеленый цвет — надежность и великодушие. В психологии зеленый цвет символизирует спокойствие и мягкость, а вот на беспокойных людей этот цвет действует как своеобразное успокоительное. Если говорить о практической психологии, то в ней многие специалисты говорят о том, что именно наличие зеленого цвета в быту способно даже побороть неврозы. Если склонный к беспокойству и неврозу человек окружит себя зеленым цветом, его самочувствие значительно улучшится. И все дело в том, что по статистике зеленый цвет – это сплошной позитив и умиротворение. Вот поэтому любители зеленого цвета всегда настроены на движение вперед. Даже китайские толкования сновидений говорят о том, что видеть во сне что-то зеленое — это всегда к добру. Без зеленого цвета не обошлась даже и китайская алхимия, в которой этот цвет приравнивают к первичному принципу им жизненной энергии. Если вы хотите окружить себя жизненной энергией, которую подарит зеленый цвет, необходимо будет обратить внимание на один важный момент. Влияние зеленого цвета в основном зависит от процентного соотношения желтого и синего цветов. В случае, если больше синего компонента, цвет становится более холодным и немного замысловатым, поэтому лучше всего выбирать тона, где будет преобладать желтый цвет, который создаст гармоничную обстановку. Подписался на канал и умнее сразу стал!